Всем привет, меня зовут Максим Бухтеев, мой авторский сайт mabook.ru А сейчас я расскажу вам, как сделать видео в операционной системе Windows 7. Многие, как и я, с удивлением обнаружили, что именно в этой операционной системе почему-то нет встроенного средства работы с видео. Movie Maker отсутствует. А что же делать? Но, на самом деле, Movie Maker есть, его просто надо скачать и установить отдельно. Он абсолютно бесплатен. Честно говоря, не очень понятно, зачем надо было заставлять пользователей отдельно скачивать Movie Maker? но тем не менее, что есть, то есть. Давайте с этим разбираться. Давайте спросим у Google, как нам это сделать. В объем. Вот такой поисковый запрос. И, естественно, первая же строчка – это официальный сайт Microsoft, откуда и можно скачать Movie Maker. Он здесь называется «Киностудия». Кстати, удивительно, когда он потом установится, он таки будет называться в системе Windows Movie Maker. Итак, нажимаем, скачиваем. Еще раз повторюсь, это официальный сайт. Все легально, безопасно и бесплатно. Нажимаем «Сохранить». Это сохраняется файл установщика. Проверьте внимательно, куда он у вас скачивается. Запускаем установщик. Здесь дальше есть один нюанс. Он будет пытаться установить пакетом, поэтому вы выберите программы для установки. Вот видите, здесь сколько пунктов. Нам нужен только фотоальбом и киностудия. Снимите все эти галочки, они нам не нужны. А то он вам лишнего установит, а это и так, собственно, все долго очень происходит. Вот осталась только одна галочка. Жмем «Установить». Вот дальше все почему-то довольно долго происходит, поэтому я пропущу этот момент. Итак, после установки и перезагрузки компьютера... Киностудия у нас оказывается вот здесь. По кнопке «Пуск» мы ее находим среди других программ. Вот у нас интерфейс запустилась Киностудия. Что мы видим? Ну, выглядит все довольно страшновато, потому что очень уж непривычно по сравнению с предыдущими версиями Movie Maker. Но если покопаться, то окажется, что это тот же самый Movie Maker, который мы привыкли видеть. Просто почему-то были изменены многие функции и кнопки. Приняли такой вот странный вид. Итак, Значит, из плюсов. Во-первых, появилось очень много довольно интересных и, самое главное, стильных эффектов, которые не стыдно показать даже в какой-нибудь серьезной презентации. Обычно даже в профессиональных видеостудиях в стандартном наборе, честно говоря, довольно похабные эффекты, какие-то пошловатые, вот, яркие и безвкусные. Здесь принципиально все было изменено, все достаточно современно и модно. Потом все упрощено. Ну Мне, как человеку, который работает с профессиональными другими студиями, это немножко непривычно, другая идеология, но, наверное, обычному пользователю наверное, это будет удобнее, потому что здесь, как на смартфонах, каких-то гаджетах, идеология все по одной кнопке, что пальцем ты туда-сюда что-то двигаешь, и все получается как бы само собой. Возможно, это будет удобнее. Ну, будем разбираться потихоньку. Смотрите следующие выпуски, заходите ко мне на сайт mabook.ru. До встречи!